Здравствуйте, господа! Приглашаю вас на свой новый обряд, который называется «Удаление невезения и зла». Данный обряд необходим тем людям, кому вот тотально не везет. Везде неудачи, везде невезение, ощущение лютой неудачливости в предпринимательской деятельности, в бизнесе, в семье в отношениях, в здоровье, и нет выхода. Оказывается, выход есть. Данный обряд, а он состоит из двух частей, будет связан с устранением родовых предпосылок, появление у вас неудач, работа с кармическим долгом. И второй обряд будет связан с откупом у тех энергии, которые мешают человеку прорваться и быстрее в своей жизни достигать своих поставленных задач. Практически всем необходим. Такой обряд поможет вам вновь обрести везение, отменить порчи глазы, проклятия, устранить родовые проклятия, устранить тотальное жизненное невезение, поможет вам буквально за... Один проведенный обряд – изменить свое восприятие мира, изменит отношения близких по отношению к вам в лучшую сторону, улучшит качество вашей жизни, улучшит здоровье, даст вам фортуну. Поторопитесь, количество мест на данный обряд ограничено. Жду вас всех на своем обряде. Быть добру, вместе мы сможем изменить свою судьбу.